Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Как стало известно и Prime Crime, 8 ноября в Павловской Слободе сотрудниками ГУР МВД России задержан 50-летний грузинский вор в законе Мамука Шубетидзе, более известный в криминальной среде, как Турикела или Мамука Кахетинский. Задержанный стал рекордсменом. Среди коллег по продолжительности пребывания на нелегальном положении. До того, как войти в семью, в 1997 году Мамука привлекался в Грузии за телесные повреждения, Угоны оружия. В 1993 его объявили в розыск за убийство полицейского. После этого Мамука Шубетидзе надолго стал Давидом Бараташвили. Под этим именем, как воспитанник Кака и Тристана с которыми был неразлучен, Мамуков писал себя в историю воровского движения Западной Сибири, в частности Кемерово и Новосибирска, где постоянно проживал до 2004 года, пережив покушение и так и оставшись неразоблаченным. Ни одно поколение оперативников, слыхавших легенды о неуловимом воре, сменилось прежде, чем наручники защелкнулись на его запястьях. Оживление активных розысков Шубетидзе привнесла Белоруссия, где в прошлом году Мамука впервые серьезно наследил. В Минске его ищут за угрозу убийством, кражу, поджог и насилие в отношении представителя власти. Вчера по решению суда задержанный был заключен под предэкстрадиционный арест. В жизни вора, две трети сознательной жизни проведшего в бегах, начался новый, тюремный этап.